Поздравляем с днем рождения Настю, Настеньку, Настюшу. В этот яркий миг весенний, будь настена, самой лучшей. Пусть веселая улыбка на лице твоем сияет. Пусть тебя все по ошибке за луч солнца принимают. Море. Мы желаем счастья С теплой, ласковой волною, А все беды и ненастья Пусть обходят стороною. Будь красивой и желанной На цветок весны похожей, И любви пусть океаны Плещутся у твоих ножек. От кутюр всегда пусть будут, Настенька, твои наряды, Дом твой дышит пусть уютом, И любимый будет рядом.